Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи моего канала. С вами заново я, мы серые кролики. Вот такое детство у детей. Здесь в деревне, как это говорят. Малышка все хочет залезть, но ее не пускает, Не пускает малышка. Лес наш не украли, слава Богу. Ну а здесь мы начали уже потихоньку разбирать все это, для того, чтобы начинать нормально строительство. Прежде чем что-то построить, нужно что-то разобрать или разломать. Поэтому крышу мы здесь сняли, а листов целых было очень мало. Штук 12, наверное. И тонны полу-полу. Здесь мы загон уже один, грубо говоря, убрали. Но нужно еще выкопать навоз. Ох, в полтора года здесь стояли синки, поэтому нужно копать. Здесь свинки еще до сих пор у нас остались Которые мечтают попасть в новый свинарник Две девочки Так, здесь мы разобрали Шифер мы будем накрывать Старые, не старые, знаете, главное, чтобы не теп Понты эти мне не нужны Да и не столько мы зарабатываем в настоящее время, чтобы что-то менять Здесь мы раньше хранили брикет Брикет, брикет, все это убрали, почистили ну, а здесь был у нас дровесник. Дровесник, видите, дом колхозный, сарай тоже. А, дровесник, жил собака, а, рыл, ямки было жарко, собаку переселили. Все, вот это сейчас будем все это сносить. Немножко здесь почистили, поводу, убрали, чтобы ну, ноги не погубивать. Так, так, так, ну что, идем дальше под зерно пленку мы им сушим потому что ну, о, новое место для жилья собаки так свинок мы покормили честно скажу всего липучек мы использовали штук 10 Жинка сказала иди ты в баню со своими липучками все не накопишься блин этих липучек а мух все равно ужас сколько много поэтому кто свинок держит к сожалению мухи будут да? Боря? Боря, боря устал. Боря. Боря устал. Да. Сейчас мы еще водичками принесем. Ну его девочка грязненькая такая. А эти, видите, уже как бьются? Вот это мальчик. Он обидает вот эту девочку. Сарай нужно срочно, потому что некуда его поставить. Соня, дождалась сдалась. красота! Ну все под контролем взрослых. Так что не волнуйтесь. Так, друзья, ну, по поводу крольчат и крольчатника. У нас осемененная крольчиха. Одна полностью вторая. Сегодня мы Менчанку с Белагров, с выставки случились с крылом э, из Чалс. Так, здесь у нас пустенько пока. Здесь у нас, как вы знаете, акрол, друзья. Так, сколько их тут? Раз, два, 3, 4, 5. 5. штук. Все как охорошо. Здесь у нас еще окрола нет, но сегодня уже прощупала ее. Буквально через где-то 3-4 дня. Если все хорошо, будет тоже акрол. Здесь у нас какой же, друзья. можете понять, у нас тоже окрол. Сколько здесь у нас? Раз, два, три, четыре маленькие некие 5 6 7 7 7 какие-то они разношерстные. 7 штучек ну пускай живут здесь у нас тоже здесь всего 9 я вам уже друзья покажу Здесь тоже от черного короля нашего минчанина Ну, Менчанина, он, менчанин. Здесь тоже будет от менчанина окров Здесь тоже от менчанина окрол. Так, по закрыть нужно, иначе здесь они погрызутся. Здесь тоже будет Менчанин акрол. Окролу повезло, сколько, сколько у него этого всякого. Так, пройдемся дальше, что мы, что мы здесь? Брак. С этого гнезда уже заказали нам из сколько тут всем. Вроде бы все вот такие карапузики заказали три штуки, поедут на город кличев. Пускай до этого все будет у них хорошо. Это уже случено проверено, контрольная случка была, все хорошо. Так, крылы не открываю, потому что они кусаются. Так, этот куда ты убежал? Давай назад. мясо, мясо. Мясо. Может, что-нибудь выберу. Но больше, скорее всего, будет мясо. Вот они такие вот уже. Здесь точно что-то буду себе выбирать. Но здесь, если все хорошо, поедут два на горке. Здесь вообще один вот такой пошел. Ну, какой-то мутант. Смотрите, какой-то, блин. Вот, О, какие уже хорошие мальчики-девочки. О, какая красота. Вот это серебро. Одно гнездо, один выводок. Орша, вам очень большое спасибо. Вот такой вообще, блин, красотуля. Скороспелый какой вот то Так что окролы идут, пускай и жара. Здесь более-менее адекватно в помещении. Главное, вода не жарко, что было. И не было всякой гадости в виде комаров и всего-всего остального. Честно говорю, что 10 минут в день не больше пока в крольчатнику. Здесь вот видите, клопик оторвался, поэтому надо... Клопик за Опа. закрутить снизу. А то лапки туда залазит. 10 минут в день я нахожусь в курильчатнике. Ну, жинка минут пять не более я. Почему столько времени? Да здесь больше находиться не надо. Ну, нету такой тут работы, что Ой, тут. Вакцину провели, провели, лишь не каждый день, не каждый. Тем более у меня же поголовье небольшое. Если голове может было большое, тогда да. А так, друзья. Так что, если кто хочет заниматься кроликами, занимайтесь, заводите, не бойтесь. Поверьте, все приходит с опытом. Главное, желание. Не всегда все ведется, но не это главное. Главное, чтобы было желание это разводить. А если при этом вы будете получать удовольствие, поверьте, это вдвойне-двойне круто или приятно. Так, все, идем, идем на улицу. По кроликам вроде бы все. Здесь тоже клубик отрывался. Надо нормальное брать. Берешь дешевое, а потом переделываешь. Пес. А друг. Друг человеку. Друг человека такой вот. Друг человека. Кто-то у нас по поводу огорода спрашивал про перец. Друзья, мы его никак не пасынкуем, Мы никак его не обрезаем. Здесь только единственное. Когда он только начинал, вот здесь начинает... Где-то центральный. Вот он. Вот здесь вот обычно вырастают вот такие вот цветочки. Их нужно удалять. И вот уже заречь пошла вот она. Уже, конечно, должна быть больше. Там она кусту уже она больше перец. Ну где-то раньше, где-то позже. Ну просто проблема, знаете, что у нас не такая уже и жара. То есть у нас Могилёвщина, не Брест. Поэтому похвастаться тут, честно, и нечем. Поговорю по факту. Ну вот видите вот. Но ну, здесь его будет достаточно. Ну, тем более без теплицы кто-то думает что там а теплица теплица вот без теплицы просто пленка была гречник а, капуста помидоры там помидоры сейчас пройдемся вот он перец ничего сверхъестественного. вот его много но он мелкий да и ладно господи нам хватит нечего по этому поводу загоняться загоняется гол магазин зарабатывайте э, на хорошие престижные рабочие достаточно денег и много проблем и будем вам счастья и не надо ни грядки ни огородик ну капуста более менее должна быть печанчики да нам хватит господи ладно вот сейчас и зерно брать его тут -то достаточно потому что это все-таки корма и немножко сэкономить если получится хороший урожай то получится кабачки рвем уже кормим этих свинок Они, честно сказать неохотно кушают ну их выбор небольшой поэтому поэтому приходится кушать. картофель у нас было ранее два сорта уладар и фольварок уладар уже вот он. Практически все уже, поливарок более-менее еще где-то зеленый Рядок мы еще не докушали Но Юлька сегодня выкопала, блин, тренды получила за это из другого рядка Видите, посмотрела, сказала, что под корчом бульбин по 6 Ну, крупные, но мало, там 5-6 бульбин, говорит Ну, хорошо, что я время увидел, сказала не копать Копаем дальше, дальше, О, там вон там он уже мы копаем это тот рядок, который был под пленочку. Здесь очень была хорошая бульбочка. Ну, посмотрим. Посмотрим. Главное мне сейчас разбурить вот это вот все. Притянуть сюда два столба, положить. Замес фундамента ленточки. И на этот фундамент положить первый венок. Это самая главная ответственная миссия. Ну, дам, Бог-батька. Так что, друзья, всем... Огромное спасибо за просмотр, за подписку Всем счастья, здоровья, семейного благополучия Мирного неба над головой И пускай жизнь будет, как у этой кошки счастлива, вкусная Всем пока, друзья Дети там еще, еще прыгают